Добрый день, дорогие друзья! Сегодня день третий. Меня зовут Владислав Сергеев. В честь третьего дня целых три концертной программы. Первый – это инженерный институт, второй – институт экологии и природопользования и третий – институт геологии и газовой технологии. То есть, как говорится, есть о чем разгуляться, даже рубашечку надел. Ну, согласитесь, три концерта и без рубашки. Ну, никуда. Давайте, пойдем. Начнем. Как это геофакт? Ну, просто сердечко. Я же всех люблю. Мы любим геофаг. Геофак же тоже в этом числе. Но там есть другие. Я знаю, есть. Ну как же вы же большой, большая семья. КФУ, Казанский федеральный. Но ведь так. Видишь, ты уже согласился. Давай, пойдем. Покажи мне этого человека. часть нашей семьи желание есть но понимаете когда у вас 30 человек смеси из э, инженерного института ага. из других институтов из э, левых каких-то людей но по процентам все проходим кстати все по правилам кстати, у меня вопрос такой вот ты говоришь из других институтов почему так э, тянутся люди тянутся люди тянутся из какого инженерный а, инженерных да. у нас целых два инженера два геофакта, два инженера вот можешь показать нам экологов? Вот знаешь, из экологии институт кого-нибудь? такой есть? Вот это поворот! Дорогие друзья, зрители на готове. Пора начинать. К вашему вниманию инженерный институт. Искренность и честность. Инженеры наконец избавились от влияния эконома. В скобочках нет. У героя больна мать. И на протяжении всего действия он борется со своими недостатками. И помогают ему в этом. Дерево. Я Нет! Тяжелый путь справедливости. Восемь ходок и решетка на фоне рок-композиции. Герой избавляется от пороков. Трагическая концовка и улыбка на устах матери. Ку, -А! а! не маме, Концерт Института экологии. По жизни главное быть хорошим человеком. А если повезет, то и бабла срубить. Провинциальная семейка. Люби меня, люби и убийство горничной. Страх отвершенного. Кукольный театр. И в целом кочева музыкальная обработка группы «Кранберин». See, me, mine, head, head, Концерт Института геологии. Этого парня зовут Влад. Приятно, что геологи оценили мои старания на дневниках первокурсника и назвали главного героя в честь меня. Насчет решительности ребята прогадали, но касательно любви попали в самую точку. По концерту. Адаптация «Головоломки». Помощь Владу в принятии тяжелого решения при участии лиц татарской эстрады. Анна Каренина. Анна Каренина. Современная версия. Все смешалось в доме Обломовых. <звы> Петушиные бои. Господа, а вы смотрели «Версус»? Что, простите? Ну, «Версус», «Куф» с птахой. Что? Ну, петушиные бои. А, ну, смотрели, смотрели. И Буфанада. Каска, братан! Все, как я люблю. Печаль, что артиста с геофака, в отличие от инженеров и экологов, к барабанам не пустили. Однако он не сдрепил, сыграл как надо. Последний концерт, мне очень понравились инженеры. На самом деле этот концерт просто разорвал мое сердце. Максимально затронули самые тонкие струны моей души. А, все, на своих а Насчет других, я на них не был, к сожалению, я репетировал с юридическим факультетом. А, то есть, как артист? А, нет, как тех групп, как обычно. А на те да, как. Вкусно, начальник тех группы, на а, в том-то и дело, его просят присутствовать на всех концертах, очень многие институты. Это как раз та самая тема, когда о техниках ничего не говорят. А, а зачем нам какая-то слава? Мы серые кардиналы сцены, мы этим и так гордимся. А глазка, она никому не нужна. Вот отлично. Хорошие парни, работают на совесть. Это нам нравится. Давай, спасибо. Что ж, друзья, вот так завершился третий день тремя концертами и очень даже неплохими. Вот Многие говорят про инженеры, что он был достаточно хороший. Мне лично понравился геофак, а кому как. Кстати, почему геофак? Они показались самыми дружелюбными. Мне, мне сердечки на щечки нарисовали. Я просто им искренне за это благодарен. Что ж, давайте подписывайтесь, как я уже говорил, на нашу группу ВКонтакте, Универ ТВ. Ссылочка, наверное, она все-таки появится в описании. Что ж, вы увидите там при 500 просмотров нашего дневника полную запись концерта. В целом, пока-пока, до завтра.